Привет, друзья! Хочу с вами поделиться одним из методов скачки видеороликов с YouTube. Буквально тремя щелчками Так, давайте посмотрим. Найдем ролик. К примеру. Ну вот, первый возьмем, да? Щелкаем. Так, на паузу. Далее мы видим ссылочку на этот ролик после трех W ставим две буквы S вот так вот латинский и нажимаем Enter вот нас выкидывает на сайт saviefrom.net. вот видим наш ролик нам предлагают различного качества на скачку выбираем качество любое нажимаем скачать закачка пошла вот так вот такой простой способ предлагаю вам воспользоваться кто ищет все спасибо за внимание кому понравилось лайкайте до свидания